отпуска мы решили поехать в Гагин. Мы там не были очень давно, где-то года полтора-два, два с половиной, не знаю, очень давно, короче, и поэтому мы решили подорвануть на своей бибике. Это наша самая долгая поездка, такая вот прям длительная. Ехать нам 190 километров а... Поэтому сейчас мы заедем в магазинчик, то, что мы там хотели просто домой себе прикупить. Интересненько, потому что вчера не успели. А, буквально... А, буквально позавчера мы вернулись с отдыха с палатками. Кто не смотрел, обязательно смотрите. Было классно, было круто. Вот, мы вчера там что-то разобрали, отдохнули, передохнули, съездили во вкусно и точку. Буду теперь правильно называть. И вот сегодня погнали. А сейчас едем в фикс сходили, не купили то, что было надо. Мы хотели еще один графин, как у нас, короче, дома. Купили мы косары всякого. Не знаю. Покажи. Там воню... Нет. Сейчас сказали, там салфетки, малярный скотч, контейнер на кухню. Игрушку Максухи и вонючку в машине. У нас закончилось, выкинул. И сейчас я уговорила Своего прекрасного, любимого, доброго Самого лучшего, самого доброго Самого доброго Доброго, доброго, доброго Мужа поехать на рынок Я на рынке не была лет 10. Наверное, а то и больше Короче У нас в магазине в среднем Там носки какие-то от 150-200 рублей выше, то есть за пару, 150 рублей за носки мне жалко, вот. поэтому я, при... просто мы тут недавно в этом магазине, вот, вот, вот тут вот сверху на втором этаже, э, в каком-то хер-каком магазине, я купила Максюхи носков за 25 рублей, и себе купила носков по 50 рублей, поэтому мы сейчас пойдем на рынок, посмотрим там насколько если там вообще такое есть, я не знаю, потому что последний раз, мы были на московском вокзале два года назад, что-то мы там проездом были, там стояла бабушка, продавала прикольные носки тоже по 50 рублей. Поэтому решено поехать на рынок. Ой, не зря, короче, сходили. Не нашли, конечно, того, что хотели. Хотели трусов всем посмотреть, каких-нибудь носков и так далее. Короче, взяли Максюхи очки, потому что ему тедавик, как говорит, неудобно. Взяли Леша футболку. Я заметила, очень классно, мне понравилось. Единственное, меня смущает цена на рынке, на футболке. Короче, вот эта штуковина стоила косарь. Ну, в принципе, она такая плотная, ничего прикольного. Косарь написано здесь, что написано? H4XL, офигеть. Ценейка нет. Короче, вот, прикольная, классная, Леша померила, мне понравилось, Леша понравилось. И я себе тоже взяла классную штуку. Давно не могла найти эту фирму, они у меня самые-самые любимые. Сейчас покажу. Вот, типа таких вот, Но сейчас другая фирма. Они такие синтетические, очень сильно тянутся, очень классные. Такие, они причем очень ярких цветов и прикольные. Вот, вот эта фирма, вот, вот она. На первый раз рынке, на рынке были. Да, да. Я говорила, какой пять Я не ходила лет десять. Сейчас, подержи, покажи. покажи. Хочу показать, сама посмотреть. Короче, такие, другого цвета. Обычные трусы? Классные. Качество офигенное. Просто, блин, я так их обожаю. Вообще, пипец. Они у нас раньше продавали в шоуруме Олса или Осло. Олса. Их больше перестали приводить эту фирму. Я страдала. А сейчас иду такая, заходим, смотрю, всегда свои носки. Ну, настолько нас только с тиктоком. Я вижу эту бирку, я такая, доставайте все. Все, что есть, доставайте. И, и короче, шорт еще. Такой же фирмы? Да, конечно, вон она. И здесь она тоже написана везде. А эти чуть-чуть другие, но они по качеству тоже классные. Вот здесь, видишь, нет. Так что все. Поехали, это жарко, едем, да. Именно. Поедем купаться, и я, наверное, буду в них купаться. Хорошо, все. Поехали. Если что, кстати, мы были на рынке народном, все, мы сейчас выезжаем. Ехать показывает 2 часа 56 минут, прибудем в пол третьего, 187 километров. Ну, говорю, 190. Плюс опять же накидываем минут 20 обычно на то время, которое напиши, напишевает. Пишет навигатор, потому что все равно где-то какие-то остановки, еще что-то. Поэтому ехать а нам что за... примерно деньги, деньги на... Примерно. 3 часа, 20 минут. Это первая твоя такая поездка. Удачи. И я уверена, что у нас все пройдет очень классно. А мы пойдем в колхозный рынок в Гагина, который в ТЦ. Помнишь, мы хотели в тот раз ходить, а он был закрыт, потому что закрывается рано? Ну, там тоже да, рынок? Это, это, это ну, это, ну, это рынок да, внутри. Это, ну, как, То это, же самое. -то это могут быть какие-то шмотки? Не вспомните, там не был. Хочу футболку, чтобы на ней было написано Гагино. А еще, я вспомнила, там при подъезде к Гагино есть очень интересная деревня с очень интересным названием. Аккуратно реанимация рядышком. Вот. как то называется? Кино, по-моему, да? Как или Кино? Ага. Все, меня игнорируют. Ну ладно, я не буду отвлекать. Когда приедем, включимся, либо если будут по дороге какие-то интересные моменты, обязательно покажем. Кино или Кино? Кто? В деревне на подъезде Гагина Кино или Кино? Кино. Вот. А как называются жители села Кино? Здесь нижний, это нижегородцы Какенцы? Наверное. <laughs> ну ладно, все, не смешные шутки, так нельзя Куда? Куда? Oh, Куда? У нас чуть не въехала какая-то машина, зашибись Все, едем У меня очень много вопросов к нашему навигатору. Мы знаем примерно стандартную дорогу, как ехать в деревню. Но там сейчас все стоит в форме. Он нас ведет через, в объезд трассы по деревне. Прикол в том, что здесь деревня другая, тоже наша. Тоже у меня здесь бабушка. Заезжать Я... здесь. Да, то есть она показывает, что нужно ехать вот через поля. Как бы мы сейчас пора едем мимо бабушкиного дома. Останавливаться не будем, потому что это еще минут на 40. Поэтому даже звонить не будем, что мы здесь. Закроем платох и поезжаем и их дом. Очень, очень странно. Вот, но мы сейчас действительно там просто там фуры друг за дружкой стоят. фиг знает, знаю, что там на дороге, но зачем-то нас ведет вот здесь. Это странно. Но посмотрим. Я просто не знаю, если вы из того конца деревни, я его никогда не видела, я туда не ходила. Поэтому я не знаю, это... ой, как это странно. Ну так, да, мы приехали в деревню. Мы, по-моему, здесь не снимали или снимали. Мы вчера машину мыли. Мы не помню, снимали недавно, приезжали сюда или нет. Да, по-моему, вода, когда все доехали, да, мы заезжали, сюда. Какая прелесть сзади, я сейчас покажу, папа, пожалуйста. А вон там домик бабушки. Но нам туда не надо, мы вот сейчас вот здесь поедем. Просто правда, я, я не знаю, будет бабушка смотреть этот видос, нет? Мы бы заехали, но мы и так заехали на рынок, в магазин, везде опаздывали. Мы планировали выехать здесь сюда выехали в 12. И сейчас еще здесь на полчаса, это будет крайне вес. Мы да, поедем... просто очень серьезно. Да, Но, кстати, если действительно там будут как-то пробки, мы зато будем знать, как объезжать. Да? Как будто... Какая прелесть, куда нас завел навигатор, а? Дорогу показывает, то есть дорога. Дорога. Круто. За это нам и очень нравится у вас, потому что можно даже не переживать, куда тебя ведет навигатор. По каким-нибудь полям, не полям, блин, ты вообще везде проедешь, это очень круто. Прям классно. Ты прям ешь в поле в каком-то. Здесь сумма в каком-то, а не ходу. Это круто! Это же классно! Во-первых, у тебя возможность есть такую природу посмотреть. Ты Потому да, что ни на какой легковушке, блин, вот, ну честно, я бы не рисковала в такое соваться. Фиг ты знаешь, что здесь будет, сядешь вон на днище и закончилось. Круто! Деревни рядом, ничего нету. Трассы нету. Круто! Игрищи опять только что же проезжали этот знак, вот. так что вот в такую штуку мы пробираемся. Класс. Никто здесь еще не ездил в Гагина по такой дороге явно, только мы. Зато мы объехали очень большой участок трассы, там у нас строится дорога, там везде ограничение 40 км в час. Мы едем там всегда достаточно медленно, минут 20, наверное, 25. Это во-первых. Во-вторых, там после вот этого поворота, когда мы свернули на деревню, стояло очень много фур. Я даже легковушек не, вы... не видела. И фиг его знает, сейчас мы сколько бы времени нам пришлось потерять там, может быть, минут 30-40, а мы тут все полями объехали минут за 10. Вот. Что, солнце мо? Да, ну, у тебя ж мягонько. А надеюсь, пожалуйста. Ну, ничего. чтобы сейчас ничего не замигало не закрылось и мы не встали здесь часа на полтора да самое долгое я здесь стояла минут 20 ты час наверное на полтора лет. главное поверните налево так... несколько, несколько составов прям такой колхоз уже, уже с трех все навозят классно меня Путешествие. Но ну, как тебе? дороги крутые ой, тут такая штуковина спереди стоит да, чтобы она сейчас не тронулась чтобы мы ехали впереди нее да? Александр, Александр, ну что? пункт назначения все смотрели поэтому и есть безопасно Сколько можно на палатах там бревна, да она в одного хватила. Там еще 30 км. Папу, по всем я почкам встал. трясет. Год. <реклевый> год> почти приятно. Старелочки и шмарин в этом саду. Ура! Да, даже представить себе. Сегодня... Ура! Это, да, можно, да, уже навигатор-то выключать, я думаю. Там что-то случилось. Сейчас Леша покажет. Ну, что тут там случилось. Леша, там что такое? Что такое? Быстро да. Ехали. Ну и серьезно. Мы просто быстро ехали, там под крылку маленько вот так загнула за ветра. Машина квадратная, когда 120 едешь, она удувается. Но ну, это из-за того, что там противотуманки нет, вот это сдувало просто. Надо противотуманку поставить. Мам, это, это звук. Это был у меня в телефоне сейчас. Ага. Все, иди уже в магазин. Все, спасибо, доехали, Вон там домик уже все. В общем, мы приехали. Уже разгрузили вещи. Ням -ням -ням -ням. Разгрузили вещи, поели нас накормили э, пирогами. И мы вот с Максимом усели здесь, погрызли, вот смотри, какой большой, ой, давай растет, вы видишь? Да. О, вот. И грызем землянику. Пап, возьми. Максим, не грызай. Все, я И вот тоже еще одну вижу. Пап, тут две большие. Вот. земляник. Там тут две Да, ешь. Вкусно? Коня вкусно насыщенный. Тянись, тянись. Останься. Давай. Давай. Есть. Аккуратно. Да. Нормально? Да. А сейчас, Максим, только не топчись, не надо там ходить. Там посажено что-то. Сейчас поедем в пятерочку. Я не пойду. Прокатимся. С бабушкой останешься. Да. Я буду да Максим сказал, не поедет в магазин, он будет есть землянику. С бабушкой останется. В смысле, есть земляник? Вот он, он точит, сидит. Так. А что она грязненько да да, Чистая нормальная. Нет, нет, нет. Нормальная. Потом поносить будешь. Нормальный что с тобой все. будем делать? Папа, ты чего у ребенка у Да я тоже поел. Папа корыба. тоже ел. Да папа, ладно, его не жалко. Нет, а ты давай с нибудь Можно взять маленькую мисочку, набрать ее туда и помыть. Саша. Вот так будет лучше. Нет, я так. Нет, нет. А потом, говорят, на туалете будем сидеть, да? Мне так надо. На туалете сидеть? О, еще Там еще есть больше. Чу -ка -чу -ка. Ты посмотри, Максим, там еще он целый этот, этот город. Там больше. Это маленький, а там больше. Ты только, только, только не хочу Викторию. Так она такая, что куба больше. Пошли, пошли, посмотрим. Что, мы поехали? Да. Ну сейчас Леша повел мне проводить экскурсию по колхозу? машинки первый раз, решил меня свозить в Пятерочку, сейчас будем смотреть, что происходит, поехали кататься, вот а. это пруд, вот мы там купались когда-то очень давно, смотрю, что с ним стало, не надо в купаться, говорит, потому что это заправка рядышком, ага Да я не знаю, мне все равно, просто показывай мне местные красотки. Гагинская скажешь, поз, техника. Хорошо. Поехали а. до того места, где пораньше уже найдем Самая-самая что... первая квартира. Где... Откуда я прямо вот так вот был Это далеко? Здесь У нас, здесь все нас Максим ждет просто с мороженым. Здесь все есть. Пожарная часть вот да, туда же есть. А? Новые красивые машинки. Школа! Вижу красивую школу. Ну да, такая нормальная. О, какой там толстенький пухлячок работает. А, ничего себе, у них есть свои школьные автобусы, они детей забирают. Это, это же Ну это круто, это прикольно, что детям не надо самим минус 30 сюда переться. Это круто. Я бы, конечно, и пешком бы погуляла, но, ладно. Полиция. Надеюсь, Правда, на машине находятся. Туда не метод. Да, вот здесь нет. Я уж поняла. Я там про эти паспорта получал. Хозябр. Как ты сказал? Хозябр. Это не разжилило. О, О, остановился. Да. Ну? А чё? Какого крас... я красил? мо Сейчас, на телефон сфотку забирай. Она нас не пнёт, не пульнёт. Да. Блин, а морду повернуть можно? Это варить да, да, да. Нормально. А чё он Блин, а хочу сфоткать. Да не надо, опасно. Тихо. Леш, поехали отсюда, быстро поехали. леша плевать, леша плевать, Лёша. Да что ты выключаешься? Подошел, Ну что, держи, мне же неудобно мне Очень страшно, ё-моё Взяли, позвонила, что тебя обманули И уехали Да чё, он как побежал сюда, из него цепь Прямо до дороги ну, доходит чего, поговорю, что, Ну чё, по-моему, до меня стоит Сумен Они взял, кусаются Я боюсь ну, ну я сфоткала Я маме покажу Там он, колодец, я знаю да? Прощальный карте, шо? В тему Там колодец, короче, там где-то за водой Ни хрена там, блин, деревьев, Где? Где там? Вот там синий-синий забор, там раньше А там кто сейчас живет? Тут купил вот здесь, вот, вот, вот. а -а -а. Круто, все-все? Экскурсия закончена? Там раньше жил Леша Хорошо Козы! Там козы гуляют Обалдеть, у меня эмоции Офигеть, деревья, я помню когда мелким был Он эти деревья столько что сажал Кто? Он? Чувак, который убит. Отлично Но они прям маленькие кусочки были Это елочки, да? Или сосенки? Не знаю Здесь, давай, да, не будем смущать людей, пусть они здесь спокойно живут, да, а мы отсюда уезжаем. Не будем смущать людей, они здесь живут. Мы пялимся в их окна. Я тоже жила, чего? Ну ты здесь жила. Ну, да, нормально. Здесь подружание моя жила. Бери, да не то. Да. В смысле? В смысле не, не то? В смысле не та? Да я с не мультирую. Кстати, тебе то, что я мультирую только с этой стороны. Да не только У них вишню красит. Красивая такая, красная, не знаю, вряд ли видно. Это столбик старый. Какой кошмар. Вот плита, вот там, смотри. Я вижу. Вот, где-то на шрам здесь. Какой ужас. эту бутылку попробуем, очень понравилось, кстати. Ты меня в пятерочку отвезешь? Завез меня в какую-то лес полосу. Не, ну мы здесь ни разу не были, прикольно. Ну нормально, нормально, когда это Просто... не так было. Оплачиваете здесь вещи? Нет. Зачем? Я куплю в магазине. Так и на ней пахать надо, чтобы ее достать. 10 литров. бесплатно, Ну да. да, да, да, да. Я как понимаю, то здесь есть и частные дома, и есть многоквартирные дома, именно квартирами между... жилые. Новый Патриот едет, твой красивый, он... Короче, есть многоквартирные. Да. А здесь еще одна авокадо есть. Фига себе. Корова. У меня сегодня прям и корова, и козы. Это прям корова. Она молоко дает. А ты куда едешь? А зачем коня здесь держать На конину? Не буду спрашивать. Там парк. Горького? Да? Горького. в обратную сторону все в пятерку смотри два одинаковых домика построили тенхаусы типа да что-то этот типа как больно Что? блин Что, да больно я хотела припстать и он мне прям в шею это просто разлеглась мне так удобно лежала вообще ориентируешься где-то его просто так упали Конечно, тут всю жизнь про эту свойство ориентируешься. Вот, а вот многоквартирные дома. Конь! Там прям конь! Обалденный, просто супер пупрышный вообще. Красавец. Свадьба, что-то. Смешно, Леш. Не надо. Видимо, да. Похоже на какой-то выпускной. При школе потому что О, там, Ты там учился или в другой шараге учился тц гагинский я хочу туда сходить мне интересно что там он сейчас не работает это я уже знаю что он не работает в такое время Быстро окно закрываем! Что что а -а -а, я успела. Все, сходили в местную пятерочку, купили там всякого, ну не всякого. А, значит, ты и купил у меня рюкзак. А -а -а. У нас такого нету. Мы тогда здесь шопера купили классный, марловский, который в Нижнем был, не достать. О -о -о. Так что сейчас едем домой? Подожди, сейчас А что будем дальше делать? Пиво пить. Yeah. Mm -hmm. Я сейчас норму свою взял, три баночки, бутылочки, до завтра, не хватит. Mm -hmm. Погнали. Че делаем? Чилим? В инстаграм фоткать. Мне нужна фотка сейчас срочная. Тебе много? Ты прекрати ты бошку срочной. Открыть? без Нет, у меня энергии толстые. Ну, потом допьешь. Я сплю, потому что. Сплю, сплю. Ну, потом допьешь. Сейчас осталось. Открыть? Мне нужна фотография гуся. Пойдем. Чего? Фотография гуся делать. Папа, пьяца. Ты его не сможешь. Смотри, какая у меня есть фоточка. Да крысик. Блин, я пыталась его лежать, чем сфоткать, но он у меня убежал. А, а еще есть фотография коня. О. <связь> Максим. Я да пытаюсь их звать. Вот видите? Пойдем посмотрим что там. Нет. Что там Я не было? Да. Где? Где, где был? Мух сколько вообще тьма. Может там труп? Лежит? Может быть. Ой сколько мух. Всякая чепухи сколько. У тебя с бревнами в последнее время какая-то прям особая связь. Прям прям, да, я на месте. Пока. Алексей <связываю> и Сашка. <связываю> Алексей, Максим. А, а меня потеряли, я вообще не нужна. <связываю> Максим, мама. А, Максим Лешка Сашка. Максим Леша, мама. А как вот эту женщину зовут? Мама Шаша. Алекс... Мама Шаша. А, а меня? Зовут Мама Владимирна. Как зовут? Он то он, вот этот вот. Мама Владимирна Алексеевича. Ага, значит у нас вот так все плохо. Да. Ты не знаешь, как свою, твою маму зовут? Мама Алексей. Да не мама Шаша. Лёша хочет попробовать закрасить рыжики на машине. Здесь вопрос в чем? здесь в некоторых местах накрашена грунтовка, я думаю видно, во-первых, это очень сильно отличается по цвету, мы это заметили после первой мойки машины, потому что до этого этого не было видно. Мы купили весь набор всего, что нужно, и Лёша предлагает чё, короче, вот допустим рыжий, <сосы> зашкуривать, обезжиривать, грунтовать, красить и вот это вот все. Я предлагаю сделать это на самом маленьком незаметном рыжике, чтобы не изуродовать окончательную машину. А, вот тут вообще Где? Вот, прекрасно. Я покажу. Вот. У нас прекрасная рыжичка, никто не переудили. Попытаемся. Весь набор. Подожди. Попытаемся что-то сделать. Если понравится, мы будем делать так всю машину. Не понравится, будем просить о помощи. Не стучи. Давай, показывай, четко ты. Покажи весь набор. Щетка. Железная. Не Максим, не стучи. Сначала преобразователь а, ржавчины. Преобразователь ржавчины с цинкой. Что-то тут потекло. Иду. Далее. А тут щетка. После преобразователя, правильно? Потом грунт. Потом. Нет, после преобразователя щетка. Потом. Грунт. Э, обезжириватель, потом грунт, а потом краска. А потом. Его. Нет, у тебя же там есть ощитка. А вот, вот этот а это это сверху еще. битумная какая-то хрень. Да, от коррозии, короче, еще одна штучка. Там написано, что помогает лишний раз. Максим у нас ушел. Ну, давай. Сначала это. Тогда только... надо повес... поверх вот этой херни краской уже. Давай сначала ты будешь читать состав, он не состав, а описание, как этим пользоваться, и потом пойдем пытаться это пробовать. Вот. Отрыхлые, рыхлой ржавчины э, очистили металлические да, щетки Делаем все по инструкции не обезжирили поверхность ни хрена Останавливать. вот еще одно место сейчас я замажем просто решили пробовать на первых двух местах посмотрим что получится что это такое тушечки какие-то хератые обрабатывали Просто, видишь, какая шкурка слазится? Да, прям. это типа, резиновая вот битумная херня. Mm. Уж это mm. рактор? Нет. Mm. Mm. Обезжириваем. А там одно место буду запрыскивать я, а другое ты. Обезжириваете? Да? Mm -hmm. Обезжириваете ли это обезжириваете? Вообще, многие используют, насколько я знаю, эти но я не уверена, что это одно и то же. Mm. Вау, Максим, у тебя тут. Я там не чистила, ты уж так не усердствуй. Я там не чистила, я там не буду делать. Просто с краю попробую, чтобы хуже не главное не запаганить. Эту тряпочку, надеюсь, потом не надо будет отстелить? Спасибо, бабушка. Все, оставляем на 30-40 минут. Серьезно? Да. А -а -а. Ходи. Я и говорю, это додолго. Надо просто попробовать хотя бы. Зашипела. Чуть шипит. Ну, а там? Что, не будешь там смывать? Да, Саша, здесь. Вытирай наскву. Ну, если что, это пробный наш этот, потому что если все классно, на самом деле нужно выделять целый день, да, чтобы сделать всю машину. Ну, я не знаю, либо мне кажется, либо лучше стало, потом на монтаже посмотрим. да? вот так я предлагаю выделить один день в отпуске, можно уехать на грибной и заниматься этим целый день. То, почему мы не закрываем все вокруг, потому что этой машине лишнего не будет, в месте еще раз побрызгать. Да, Прям сохнет. Там сильнее. Всё? Максим, дайди. Ты, ты куда прослежишь? Не надо больше. А туда в щели-то. Ну, попадешь просто на эту сторону. Ну, мы закрасимся. Не надо пока. Мы же пробуем, да. когда мы засядем всю машину делать, а чухай, светлый, да. Сейчас перекроем черную. Короче, сохнет 15 минут, потом эту штуку лягуем. А здесь что, брызгаем? Давай. А как здесь делать аккуратно? Мы сейчас все забрызгаем. Там просто написано, что можно несколько слоев. Дальше Сашка решила <кхм> слой сделать Резино битумный грунт Или что такое мастика. Mm -hmm. Она какая-то. Больше мы так делать не будем. Она какая-то коричневая, да. Ты Она Нормально. Типа вот она какая-то коричневая, да? Давай еще одна попытка. Мы Сегодня? Ну объясни, что мы делаем. Почему мы это делаем? Это Почему мы делаем по частям? Все? Что это такое? А? Ага. Мы испробуем все наши средства. Если все классно, мы выделяем время, покупаем Средств? такие дубликаты и делаем на, этом, на всей машине. Сегодня у нас просто пробный, на самых местах незаметных, которые нам не жалко. Отползи, пожалуйста. Солнце моё. Две минуты подождать? Нет, надо взять губку и попереть. Но она остается влажной, естественно. Не, ну, по крайней... Блин. Если бы она вот так осталась... смотреть даже. Но разница есть. Ну, ну ладно. так. Мы оставим, посмотрим, завтра мы вот а это А зак... Давайте все полностью сделаем одну да. и посмотрим, сравним. И спереди, давай я теперь вперед. На. И, и короче, ну, по бокам еще И вот это вот мы все оставляем сохнуть и завтра закрасим это краской. Проверим, если краска подходит, все классно, все это более-менее незаметно в этих двух местах, которые мы изуродовали. А, ну, с внешней стороны не видно вообще, что мы там сделали. И, короче, если все хорошо, если средство нам подходит, если нам нравится результат, мы покупаем по несколько дубликатов. вот этого вот Там несколько обезжиривателей, несколько мастик, несколько грунтовок и так далее. Выделяем время и будем, наверное, снимать поэтапно то, что мы делаем, потому что первое, что нужно будет сделать, это очистить всю ржавчину. Мы столкнулись с такой проблемой, что я нашла. Я уверена, что сейчас под любую дверь загляни, и то есть, я смогу это показать. Сейчас... Красили подушку, то есть машина внутри классная, но то, что как она выглядит внешне, на самом деле очень большие проблемы. С ней особо сильно не старались. Не будем забывать, что она сейчас в пыли, но, допустим, в большинстве случаев вот это – это песок, грязь, и поверх просто покрасили краской. А, то есть вот здесь краска вообще отходит. То есть чтобы ее очистить у нас уйдет ну, целый день. То есть мы как бы скорее всего делать, если нам все подходит. Мы чистим, допустим, половину. То есть обе двери, все внутри. То есть вот это все, вот эти все, вот это вот, потому что тоже отваливается. Короче, полностью... Ну, оставим, посмотрим. Ну, так она выглядит, конечно, хорошо. И так бы все сидушки сделали. Короче, объясняю еще раз. Делаем, допустим, все половину это очищаем. Да, через минутку. Забрызгиваем преобразователем, уходим на вторую половину, пока вторую половину машины чистим, это уже с преобразователем простояло 40 минут, все это смываем, с этой стороны в то время там сохнет и так поэтапно каждый слой и в принципе за сутки, то есть часов за 10 полностью полностью все обработать и сделать классно можно, опять же очень много мелких недочетов, которые хочется исправлять. К примеру, как покраска, опять же, раптором, если видно, то есть на резине есть вот это все, это бы все отдирать, опять же, исправлять все эти дефекты, потому что у нас есть, я думаю, года два привести ее в хороший вид, на ней не тренироваться, она ездится, накататься и все-таки прийти к тому, чтобы ее продавать, да? Угу. Не, разница, конечно, заметна, то есть выглядит вот это и вот это. Ну смотри, даже на камере, как... Да. Капец, как видно. Че? Посмотрим это средство. Короче, потом дадим после, в последний, наверное, видео с Гагином наш полностью вердикт, нравится нам или не нравится. И будем все это покупать. И уже полностью делать вот эти все штуки. Как-то так. Опять же, то есть этим средством можно хорошо будет пробрызгать крышу. Мы бы все полностью обработали. Вот я говорю, я тоже только что показывала. Видишь, на резинках? Угу. Все это все надо очищать. У нас есть несколько лет, на то, чтобы это все исправить, исковеркать. И следующим владельцам этой машины сделать классно и купить ее не в таком состоянии, в котором ее купили мы.